Всем привет! Вы на канале VNG Build House. И сегодня я хочу рассказать о наших колоновидных растениях, которым один год. Это эксперимент, как утверждает реклама. Колоновидные растения дают красивые, вкусные плоды и растут вот в таких вот горшочках. Давайте посмотрим в том году, то есть им уже год будет. Да, на следующее вот на это лето, которое будет, я посадила. А, грушу колоновидную. Вот она, такая у нас уже выросла. Дальше абрикос, колоновидный принц, персик, нектарины, яблоки. Вот яблонь, яблоньки. Угу. И также черешню: несколько видов. Вот она мне черешня. Вот в таких вот красивых горшочках. Зимой колоновидные растение при температуре плюс 2, плюс 3 градуса. Необходимо их поливать. Вот для этих целей у меня есть водичка. Земля должна быть и не сухой, и не мокрой, то есть средней. Ну вот посмотрим, где у меня тут сейчас начало подсыхать. Ну я думаю, вот, например, да. Ну немножечко мы сейчас это дело польем. Вот. Ну и так вот каждый, каждое растение. Они ждут своего часа. Когда станет теплее, я их потом летом вынесу уже на участок. Будут украшать наш участок вот И здесь есть такой вот термостатический регулятор температуры у меня стоит плюс 2 плюс 3 градуса на да, вот так вот мы ухаживаем за растениями да, я совсем забыла. Хочу вам показать мои колоновидные растения, которые посажены непосредственно в землю. Тоже в прошлом году. Вот они. Это также в виде эксперимента. Я хочу его провести года три, чтобы потом посмотреть, кто будет лучше развиваться. Растения, которые в горшочках или растения в земле. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А у вас есть колоновидные растения? Делитесь опытом. Ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие.